приветствую с вами сергей бердачук и сегодня я хочу поговорить в этом видео о раскрутке сайтов именно выводе их в топ при помощи простых механизмов дело в том что ко мне обращается большое количество руководителей малого бизнеса за консультации как раскрутить их бизнес как привлечь еще больше клиентов и в ходе анализа часто оказывается что они пытаются продвинуть сайт в топ по ключевым запросам, не понимая, как это все работает, и не, не, не те запросы выбираются для поиска, для именно для продвижения. Это раз. Во вторых, критерии анализа эффективности они не понимают, что на самом деле вывод в топ это не значит, что будут заказы и что будут покупки. Поэтому есть пару нюансов, которые я сегодня расскажу, как это сделать просто. Не надо знать технических моментов совсем не надо знать вы сможете оценить насколько эффективно работают ваши подрядчики чтобы понять как именно они раскручивают ваш сайт и как это можно сделать более эффективно с меньшими затратами итак давайте рассмотрим как люди ищут информацию в интернет я буду рисовать извиняюсь за мой почерк достаточно тяжело нарисовать на экране есть человек Он в поисковой системе задает запрос о своей проблеме, например, боли в спине. Да? Ему выдается страница с результатами выдачи, в которой такие так называемые сниппеты. То есть такой блок заголовок, потом ссылка обычно идет, в зависимости от этого Google или Яндекс. И текст сниппета. Аналогично дальше идет, там их много, примерно 10 штук на страницу ссылка текст две строчки и так далее в самом верху страницу там и так далее это то что вам отображает браузер по клику на этот текст часть из них это контекстная реклама то есть обычно это блок сверху несколько объявлений либо же снизу либо же сбоку но они по структуре примерно одинаковые. Вот если даже я наберу в поисковой системе, покажу вам. Вот в Яндексе как это выглядит. Вот это вот блок, это контекстная реклама. Но обычно еще с правой стороны блок. Дальше пошла поисковая выдача. Вы если обратить внимание, что они очень похожи друг на друга. Вот этот вот снипет и вот этот снипет. Они достаточно похожи особенно это хорошо видно в гугле в гугле почти не отличаются то есть вот это вот поисковая оптимизация а вот это контекстная реклама вот это платное объявление а это относительно бесплатное относительно потому что в любом случае вы затраты какие то производите на создание этого контента по клику человек переходит на страницу и получает ну например вот страница по более спине сайта фишка в чем что что в этом случае что в этом случае и из платной рекламы и из бесплатной рекламы человек попадает на страницу вашего сайта которая опять же строится по той структуре что я рассказывал заголовок потом какая то картинка обычно делается потом текст блоки текста подзаголовок блоки текста картинка то есть страница оформляется достаточно аккуратно главное Особенность это какой-то призыв к действию. Кнопочка. Даже вот красно нарисуем ее. Например, запишитесь, позвоните и так далее. Ну, на сайте, вот конкретно, если рассмотреть. Любую статью мы здесь откроем. Здесь достаточно хорошо сделан сайт, если так посмотреть. Вот. Правильно сделанная структура. Почти правильно. Дальше мы рассмотрим, почему этот сайт плохо работает. Точнее, не до конца эффективно. Здесь заголовок, картинка. Картинка здесь видно. Я вот в прошлом видео рассказывал, что картинки надо делать в более высоком качестве. То есть по клику должна отображаться большая картинка. Здесь должен быть ваш водяной знак, прописывающий ваш сайт. Ну, обращайтесь к тому видео и смотрите, как правильно это делать. Вёрстка достаточно аккуратно сделанная, призыв сделан тоже достаточно аккуратно. Ну, немножко тут недоработки. Над этим работать надо и работать. Но сегодня речь именно про оптимизацию вот этого текста. Почему надо сделать немножко дополнение? То есть вот страницу мы нарисовали. И обращаю внимание, что вот ко мне приходят и говорят, что контекстная реклама не работает. Она работает просто. На это требуется специалист высокого уровня. Скажем так, я таких людей не так их много. Я написал специальную книжку, в которой рассказываю, как это все подробно делается в общем то научиться этому достаточно надо вложить какие то деньги и если человек хорошо работает именно по психологии людей то есть тут очень важен момент психология человека что он искал что ему отобразила здесь и что мы отобразили на странице вся цепочка должна в связке работать точно такая же схема работает и при поисковой оптимизации то есть человек все равно по той же цепочке идет самая классная штука что вы можете управлять вот этими сниппетами Просто на текущий момент например если набираем боли в спине вот этот вот сайт он не выдается по запросам по нужным запросам хотя сайт сделан аккуратно то есть здесь как раз недоработка в этом плане то есть сниппеты не прописаны как их прописать я многократно рассказываю про тайтл и description с высокой долей вероятности то что вы в них пропишете будет отображаться вот в этом вот объявление считайте что это ваше объявление которое вы вот точно так же вы платите деньги за контекстную рекламу за поисковую оптимизацию. все ну не все конечно но многие игнорируют прописывание метод тегов если зайти в эту страницу и посмотреть что метод теги вот здесь вот написано первый прием остеопата как подготовиться статьи центра остеопат и так далее вопрос люди искали остеопатию Далеко не каждый знает, что это такое, пока не столкнется с этой проблемой и что можно решать. Вопрос именно в том, что люди ищут обычно немножко другие вещи. Они ищут острая боль в спине, например. Вот. Поясницы. Вот, кстати, видно, четко. Поясницы слева, справа. Острая боль. Давайте спине. В спине, что делать? Вот что ищут люди. Те проблемы, которые у них. Ну, WordStat вы набираете, четко видно количество запросов сколько раз люди запрашивали И именно от этого отталкиваемся то есть поисковая оптимизация большинство компаний кстати работают именно по такой схеме то есть да составляется семантическое гидро то есть схема работы у нас примерно такая выбирается набор в вордстате поисковых фраз собирается по ним статистика на основе этой статистики ранжируются эти фразы выбираются Самое интересное для продвижения. По ним создается контент на сайте. Но много-много статей группируются. Как работают фирмы по продвижению сайтов? Они берут вот эти вот фразы, но, ну, а как правило, заказчик, он не понимает до конца, какие фразы работают. И он навязывает поисковым фирмам, какие фразы с его точки зрения действительно... Вот тоже например остеопатию на остеопатию продвижение я бы не делал вообще изначально то есть изначально надо делать на проблемы клиентов а проблемы клиентов это более различные в различных суставах малоподвижность там астерохондроз и так далее вот вещи которые люди знают остеопатию люди не знают соответственно вот этот вот набор забор запросов надо подкорректировать в идеале надо покрыть максимум чем больше вы их сделаете вот этих вот Запросы под них страниц, тем лучше. Фактически мы рассматриваем каждая страница это продающий текст, картинка, ваш заголовок, сам текст, призыв к действию. Что он там делает? Закажите, подпишитесь, позвоните и так далее. Либо же перейдите на другую страницу, почитайте подробно. Это тоже действие, которое вы хотите получить от клиента. Каждая страница должна по такой схеме строиться. Каждый раз мы рассматриваем, если мы делаем продвижение в поисковой системе, что мы рассматриваем то же самое, что и в контекстной рекламе. Мы делаем объявление. У нас есть очень классный механизм, который позволяет фактически, вот у нас мы можем прописать более спине, прописать явно ссылку на вот эту страницу, прописать рекламный текст. Интересно, вот вот ключевой момент, вот этот вот рекламный текст вот это вот у нас тайтл а вот это у нас description два элемента а вот это вот это ссылка на страницу и у нас есть возможность в каждую страницу вашего сайта внутрь в код встроить тайтл description то есть вы получаете бесплатное объявление для каждой страницы вашего сайта вот это ключевой момент который позволяет вам очень сильно выделиться по сравнению с другими сейчас поисковая система именно на это больше всего внимания обращают просто вывести сайт по ключевой фразе дабы вы видите но работать страница не будет если она сделана неправильно пример у вас есть два инструмента очень хороших это google инструменты для веб мастеров и яндекс тоже инструменты веб мои сайты я для примера тут взял два сайта из моих вот на этом хорошо видно что по факту у нас получается Вот здесь вот показано сколько раз показывались ваши страницы а вот нижний график более интересный это сколько было кликов по результатам выдачи и обращаю внимание что вот видите здесь 500 здесь 500 было 10 тысяч показов 8 тысяч показов если google дает какой то там фору, он поднимает запрос но кликов не было он его потом начинает опять вниз опускать вот тут вот именно фишка в том, чтобы нам написать максимально качественное объявление под запрос, чтобы красная черта, вот это вот снизу, она именно должна расти. Сформировать такие объявления, которые бы привлекали клиентов. Я опять же, как посмотреть, вот хороший пример, как посмотреть эффективность. Если я поставлю, например, отсортирую по позициям, то вы увидите, что видите первая позиция то что вы выявили страницу в топ это не значит что она будет хорошо привлекать клиентов вот только одна как привлечь клиентов как привлечь покупателя в магазин одежды вот только вот эта вот фраза хорошо на первой позиции работает. все остальные хоть они находятся в топе они показывались Ну тут мало показов реально если бы было больше показов сейчас мы найдем какой нибудь более такой вторая там позиция так далее то есть видно кстати вот видите процент прокликивания количество показов сейчас я еще более какой нибудь примерно иду зачем именно в ту выводить потому что коэффициент прокликивания повышается но это не однозначный показатель то есть видите не все страницы, вот, например, было 500 показов, 70 кликов, 14% клик-сюррейд, это процент прокликивания. Но вот тут, опять же, реальный пример, 200 показов, а кликов было очень мало. Хотя страница на второй позиции. Это значит, что вот над этой страницей надо работать и оптимизировать ее тайтл и description чтобы у вас было более эффективно продвижением. Вот работа именно заключается в том, чтобы собирать и анализировать эту статистику в Google Webmaster. У Яндекс WordStat есть точно такая же почти что таблица. У Яндекс Webmaster. Заходим в поисковые запросы, популярные запросы. И здесь есть пункт. Вот тут, кстати, тоже видно, показов 29, кликов 0. А тут были клики. Вот, вот хорошая... Эффективная страница. Она на второй позиции, но у нее кликов выше гораздо больше показатель. Вот здесь вот есть закладка по кликам, по ней можно определить четко, какие работают, какие не работают за данный период. Здесь видно, что работают именно вот те, которые были клики. Вот, самые эффективные страницы. Позиция, опять же, видите... На первой позиции это не значит, что она будет очень сильно эффективна. У нее будет, может быть, кликов меньше будет давать. Но тут опять же от количества показов, от количества запросов, конечно, зависит. Но надо стремиться к тому, чтобы максимальное количество кликов именно переходов на вашей странице. Ну и, соответственно, сама страница, вот эта вот часть этой страницы должна быть хорошо оформлена именно в плане вести человека на действие, чтобы он кликнул и дальше заказать, позвонить и так далее. Опять же, тут вот... Пример вот этого вот сайта. Почему не добавить здесь снизу написать записаться на прием, задать вопрос, позвонить по телефону такому-то? Вот дополнительный призыв к действию. Да, вы его не сможете отследить, но это будут дополнительные клиенты. Элементарно одна строчка, которая сильно повышает эффективность вашего сайта. Как это можно сделать достаточно просто? Специально мы писали программу для собственных нужд. SEO Tool Vision. Она еще в разработке, поэтому у вас есть возможность, вот, набираете в поисковой системе SEO Tool Vision, заходите в раздел загрузить программы. Она в разработке и пока что нам бесплатно. Но для этого вам надо будет первое это скачать и установить программу и второе это запрос тестовой лицензии. К вам будет выслана заполняете формочку, указываете e-mail, имя, вашу информацию и вам будет прислана лицензия на месяц пока программа в разработке вы можете ежемесячно запрашивать эту лицензию и пользоваться программой бесплатно программа пока что не, не позволяет слишком много функций но зато критически важные именно по анализу вашего сайта она позволяет сделать вот давайте рассмотрим пример анализа именно вот этого сайта по, осте... как он там называется? по остеопатии копирую адрес сайта здесь нажимаю кнопку импорт это вот закладка анализ аудит содержание сайта и нажимаю кнопку сканировать далее некоторое время ждем пока программа просканирует весь ваш сайт на это потребуется некоторое время в зависимости от размера от количества страниц это может быть несколько минут либо же может даже несколько часов то есть надо будет подождать Программа работает именно точно так же, как работают поисковые роботы. То есть максимально мы старались заложить алгоритмы, те алгоритмы, которые прописаны в рекомендациях по поисковой оптимизации поисковых систем Google и Яндекс, чтобы максимально работать именно по аналогии поискового робота и выявлять те проблемные точки сайта, по которым надо сделать корректировку и получить результаты, именно которые позволяют реально Реально просто получается ситуация, что чем качественнее мы прописываем сейчас контент, чем он более интересен именно тайтл, description, сама страница и оформления, тем больше вы получаете в результате выдачи. И, соответственно, больше клиентов. Потому что вы, во-первых, когда вы прописываете этот текст, вы начинаете глубже понимать психологию клиентов, как именно люди ищут ваш сайт, ваши услуги, какие конкретно дело в том что не все страницы будут работать статистика показывает что примерно только около трех 5 процентов из разделов вашего сайта на самом деле приносит клиентов то есть грубо говоря если вы написали 100 страниц то около трех 3, 3 5 из них реально приносят вывод простой чем больше вы создадите контента тем больше вы получите клиентов практически корреляция очень такая наглядная до 200 страниц это примерно каждая страница, которую вы добавляете на сайт, приносит одного клиента в день, то есть дополнительно клиента. А дальше идут уже по прогрессии, то есть 200, потом 300, на полу тысячи уже смотрим, что заметно больше становится клиентов, там примерно посетителей под 700 набегает и так далее. то есть тысяча посетителей в день можно очень элементарно набрать просто набирая контент на сайте покрывая все все все возможные запросы которые вы собрали на семантической метре ну, естественно что во время работы надо анализировать как именно люди приходят на ваш сайт в яндекс веб-визоре это очень наглядно видно можно проанализировать какие запросы они искали не нашли ответы под них мы создаем дополнительные страницы дополнительный контент на сайте в итоге у вас получается фактически стабильный источник трафика который приводит постоянно вам клиентов но это опять же работа требующая достаточно длительного времени то есть чем отличие поисковая оптимизация от контекстной рекламы они в общем то очень похожи по запуску по работе но в контекстной рекламе мы можем это сделать относительно быстро, то есть в течение двух недель можно уже получить достаточно четкую картинку, но по стоимости достаточно дорого выходит. Все зависит от ваших требований. Хотя я бы делал и то и другое, потому что контекстная реклама более эффективно позволяет отсегментировать, очень четко. Прямая зависимость получается от вложенных денег. Вы видите, что чуть-чуть какую-то ошибку допустили, вы сразу теряете деньги, поэтому очень аккуратно приходится работать и глубже глубже понимать психологию клиента чтобы привлечь именно тех клиентов которые вам нужны а не распыляться на ненужные все оптимизации вы этого не увидите есть свои плюсы свои минусы понимаете Но в книжке по контекстной рекламе я подробно рассказывал как это делается это не так все сложно как кажется вы садите исполнителя даете ему в руки руководство книжку есть у меня курсы например как это все подробно делается и просто постепенно постепенно небольшими шажками только обязательно делать это не сразу все скопом а именно небольшими шажками чтобы человек не не выбросил сразу много денег потому что очень элементарно по 100 долларов 200 можно тысячи запросто спустить если неправильные какие-то действия. В поисковой оптимизации, кстати, то же самое. Программа очень четко показывает. Я вот сканирую мне люди обращаются, почему у меня там нету клиентов. Открываешь, программу запускаешь, она вообще сайт не сканирует. В программе есть такой пунктик, если зайти вот сюда в настройку, она еще смотрит файл robots.txt и файл сайт map.txt, это служебные файлы. Вот здесь, если маленькая ошибочка в этом robots.txt, то сканирование не будет происходить как результат ваш сайт поисковые роботы то есть вы видите его но вроде бы он как бы так происканирован, что то какие то страницы видны но на самом деле поисковый робот действия вот этим вот рекомендациям он оказывается что что то неправильно сделано какая то маленькая ошибка здесь вот сделано программист ошибся весь сайт полностью вылетает из индекса это частая ситуация итак ну, я здесь нажму кнопку импортировать это вот Мы сейчас во второй закладке находимся, это анализ аудита сайта. Есть еще первая закладка, это проект. Фактически проект можно создать руками, либо же сгенерировать на ручном режиме. Ну, именно про сканирование. При создании проекта, вот именно мы обычно прописываем ключевая фраза, страница, ключевая фраза, страница. Ну, в данный момент я расскажу именно про... То как проанализировать эффективность. Вот смотрите: красным цветом показано, что вот это вот вторая закладка анализ содержания. Красным цветом, что какие-то проблемы на странице. Здесь есть закладка сведения. Ошибка страницы вообще такая не найдена. Она, видимо, на нее какие-то есть ссылки. Здесь не прописан title, не прописан description. H1. Практически, вот зеленым цветом одна только страница видна вот то о чем я говорил что такое остеопатия полезная информация да можно даже посмотреть статьи об остеопатии что такое остеопатия в принципе у меня тут синхронно получается если вы находитесь здесь вы можете нажать сюда у вас в проект перескакивает здесь показывает заголовок страницы татал страницы вот это, это на самом деле получается у нас заголовок h1 это у нас title это ссылка можно перейти на эту страницу посмотреть что это за страница то есть если вы выявили где-то какую-то проблему вы можете посмотреть но вот если реально походить стеопатия беременна, здесь все нормально относительно нормально потому что если зайти посмотреть здесь у нас видно что раскрасно это значит что какая то проблема здесь написано description read stories история участников конкурса. Если зайти на страницу, мы видим, что description, скорее всего, не прописан. Тут какая-то верстка странная. Не, не видно. Ну ладно. То есть вы можете быстро оценить проблемные точки. Здесь вот входящие ссылки, например, написано, что у нас есть. Присутствует ссылка на себя. ST10 вот это вот обратная ссылка фактически получается если мы сюда зайдем где-то на этой странице есть ссылка которая ведет на эту же страницу это неправильно это зацикливает робота и в общем-то одна из ошибок ну не очень критическая но достаточно важная но вам как руководителю более интересно именно снипет то есть насколько качественно прописаны обращаем внимание вот видите я иду что такое стеопатия что такое у вас не должно быть повторов у вас должны быть уникальные все все ваши эти объявления должны быть уникальны это именно то что вот отображается в запросах вот это вот примерно то что будет сгенерироваться если вы не прописали робот автоматически сам генерирует по каким то своим алгоритмам и не факт что он будет хорошо их генерировать. что такое стеопатия? что лечит степатия видите пусто здесь красным цветом подписано добавьте на страницу метод tag description рекомендации, то есть вы можете быстро оценить качество работы, потому что если вы вот такой вот сайт отдадите на раскрутку в какую-нибудь фирму, которая занимается раскруткой, вам это будет очень дорого стоить. Пока вы не пропишите все эти теги, качественно не сделаете сайт. Пока он не будет относительно больше желтая зеленый то есть желто зеленый это относительно нормальной страницы красная у меня программа показывает, что какие-то проблемы. Пока вы их не поправите, у вас будет плохо ранжироваться сайт и будет плохо продвигаться. Итак, еще раз напоминаю, рассматривайте именно тайтл и дискрипшн для каждой страницы, то есть ваш сайт должен быть аккуратно свертан Структура должна быть обязательно с призывом к действию рассматривайте, что вы фактически бесплатное объявление у вас в мета-тегах вот здесь вот внутри встроено. И именно за счет этого вы можете эффективно продвигать ваш сайт. И по факту в последнее время это очень сильно экономит деньги и ваш сайт реально будет выходить в топ. Применяйте эту технику. С вами был Сергей вердачук Сайт проекта ⁇ больше продаж ⁇ .ру. До свидания.